Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео я расскажу, как нужно выбрать клинику для себя и для своей семьи. Я думаю, что перво-наперво это должна быть рекомендация. Очень важно спросить у своих знакомых, у друзей и у соседей, были ли они в этой клинике. Я бы посоветовался подружиться с доктором. Я бы посоветовал бы познакомиться с доктором, посмотреть воочию, как доктор думает, какое у него алгоритм действия, да, что он предлагает, насколько он добросовестный к вам. Это на самом деле очень важный момент, когда ты можешь довериться. Знаете, как ребенок родителю доверяет, вот то же самое, если у тебя к врачу нет доверия, ничего не получится. Настрой пациента – это залог успеха лечения, если пациент не настроен ни на врача, ни на выздоравливание, не произойдет ничего. Не надо ставить на последнем месте состояние клиники, не надо ставить на последнем месте стерильность оборудование, стерильность инструментов, инструментов, которые непосредственно стерилизуют и насколько он функциональный, высококачественный. Вот такой перечень должно быть у каждого пациента, который в поиске своего доктора, который в поиске решения своих проблем. Это добросовестный доктор, чистая клиника, стерильные инструменты, опыт врача, который, соответственно, отразится на качестве работы. Чтобы записаться в нашу клинику Неомед, нажмите, пожалуйста, на ссылку под этим видео.